Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы рассказать, как в библиотеке Qt реализован механизм работы с настройками приложения. Как обычно, у меня создан некий шаблон приложения, в котором имеется главная форма и метод функция main, который создает объект класса формы и показывает его на экран. Итак, для того, чтобы работать с настройками в Qt, имеется специальный класс, который называется QSettings, что неудивительно. И давайте сразу же добавим объект этого класса в класс главной формы. Так, QSettings. Назовем член класса Settings. Переходим В конструктор главной формы и здесь создаем собственно объект класса q settings в качестве э, аргументов в конструкции предлагается заполнить э, имя организации имя э, приложения и родительский объект ну давайте имя организации будет левалекс мой ник имя приложения будет такое же как имя название проекта settings tutorial а родительский объект как обычно сама форма помимо этого нам понадобится реализовать еще два метода для сохранения и загрузки настроек ну пусть будет метод save settings для сохранения настроек и метод load settings для загрузки настроек. Так, создаем сразу же заготовки в файле реализации. Так, у нас есть заготовки. И давайте сразу же, чтобы потом не забыть, в конструкторе главной формы вызовем метод load settings. А в деструкторе. Save settings. Итак, класс Q settings позволяет сохранять и загружать настройки вне зависимости от платформы, на которой запускается приложение. Как, собственно, и должно быть в Qt. В случае Windows настройки обычно хранятся в реестре Windows. В случае Unix, Linux обычно Настройки хранятся в не файлах, а в случае мака в XML-файлах. Так вот, Settings позволяет работать абсолютно одинаково, вне зависимости от того, куда мы хотим сохранить наши настройки, он сам решит, как это сделать. Однако мы можем, например, задать настройкой сохранение именно в не файл, вне зависимости от. Операционной системы. Ну, мы сейчас Windows, давайте посмотрим реестр. Для чего мы задавали вот эти два параметра? Я открываю редактор реестр, и мы видим, что здесь настройки хранятся в следующей структуре: папка Software, в ней папка а, производителя программного обеспечения, допустим, Browden, да, и дальше уже папки там, допустим, папка а, самого продукта. Ну, BitTorrent, BitTorrent тут не очень говорящая, ну, допустим, ASUS LiveFrame, да, это или Apple QuickTime. Вот, собственно, также и будут храниться наши настройки. Они будут храниться в папке Levalex, в которой будет папка а, Settings Tutorial, в которой будут сами настройки находиться. Итак, давайте... Теперь, собственно, перейдем к сохранению загрузки настроек. Начнем с загрузки. Обращаемся к объекту классу Settings. Далее метод value. Здесь два аргумента. Первое это уникальное имя настройки. И второе значение по умолчанию, если этой настройки не оказалось. Допустим, мы первый раз запустили, а в реестре, собственно, записей для нашего приложения еще нет. В этом случае мы получим значение вот по умолчанию. Итак, давайте имя настройки будет title. Это будет настройка заголовка формы. А значение по умолчанию mainform. Теперь нам необходимо. Uh, собственно установить uh, заголовок формы методом set window title и здесь uh, этот метод ожидает uh, объект класса кустринг в нашем же случае uh, метод value возвращает ку-вариант поэтому нам необходимо привести ку-вариант к uh, классу кустринг делаем это методом toString и все готово. Так, теперь давайте, наоборот, сохранение. Опять-таки пишем settings. Uh, set value. И здесь, опять-таки, уникальное имя настройки. И дальше значение. Причем значение опять-таки ковариант, поэтому в него можно, на самом деле, засунуть и кустринг, и кудейт, и кутайм, и много чего другого. То есть, на самом деле, очень гибкая э, ситуация. Итак, пишем опять title. А здесь значение. Значение у нас, собственно, window title. Все. Вот, собственно, все, что нужно для загрузки и сохранения настроек. Давайте запустим. Итак, мы запустили. И вот мы видим здесь mainform. То есть взялось значение по умолчанию. Поскольку пока что в реестре сейчас закрою пока что в реестре появилась только э, папка levalex и папка settings tutorial но в ней еще никаких значений нет поэтому взялось значение по умолчанию теперь мы закрываем форму и э, о чудо появилось значение title mainform то есть значение по умолчанию если мы сейчас его например э, поменяем например, на бла-бла-бла. И опять запустим приложение. То теперь уже настройка возьмется из реестра. И вот мы видим бла-бла-бла. То есть все прекрасно работает. Что еще хотел бы сказать по поводу конструктора Classical Settings. В принципе, если мы будем несколько раз создавать в разных местах объекты Classical Settings, то у нас есть большая вероятность, что мы здесь что-нибудь опечатаемся, и настройки будут браться не оттуда. Поэтому удобно использовать здесь не задавать ничего, однако задать некие глобальные настройки приложения через класс QApplication. Здесь имеется статический метод set. Uh, organization name и здесь мы собственно и указываем например влеволекс в нашем случае q, ap, q application и set uh, set application name и здесь мы указываем settings to Real. И теперь при создании э, объектов класса Settings без параметров автоматически э, будут использоваться настройки, которые мы указали здесь. Что также весьма удобно. А теперь э, предлагаю какой-то более осмысленный пример. Ну, в случае title довольно довольно странно э, хотеть это в качестве настройки, причем через реестр. Как мы видим через известную, конечно, можно поменять значение, но не очень удобно. А, давайте будем сохранять настройки а, запущу раз, размеров окна и положения окна, что довольно часто встречается в приложениях, если, например Пользователей настроил для себя какую-то удобную позицию окна и размер. И вот он хочет, чтобы при следующем запуске расположение и размер сохранились и были загружены. Для этого нам нужно, собственно, сохранить такой параметр окна или класс Увидит, как Geometry. К счастью, Geometry имеет тип QRECT который также ä, принимается классом Q-вариант. Поэтому нам особо менять ничего не придется. Итак, давайте пишем settings, set value, здесь geometry, можно назвать как-нибудь по-другому, ну, где-то, и здесь значение. И просто-напросто мы пишем geometry. Что касается а, загрузки настройки, то здесь мы пишем set geometry. И здесь, сюда а, мы должны загрузить значение из настроек. Настройка опять-таки ge, geometry. А, значение по умолчанию пишем correct значение по умолчанию, ну пусть будет 200, 200, 300, 300, а, и также мы должны привести значение кувариант вариант к типу to rect. Более того, мы хотим, чтобы не только вот это окно сохраняло э, свою позицию и размеры, а мы хотим, что, например, чтобы все, ну или несколько окон, которые мы используем, сохраняли. Для этого нам уже будет неудобно иметь один параметр Geometry. Для этого нам, например, будет удобнее иметь еще одну папку, в которой, например, будет, которая будет называться э, именем формы, и в ней уже будет настройка э, Geometry. Как это сделать? Мы можем создать сами дополнительную иерархическую структуру настроек. И сейчас я покажу, как это сделать. Это очень просто. Пишем «Settings» и метод «BeginGroup». Здесь мы пишем имя группы. Пусть имя группы у нас будет «ObjectName». И э, там, где мы перестаем задавать настройки для этой группы, мы после э, последней э, строчки, в которой мы работаем с, с этими настройками, мы должны написать End Group. То же самое с загрузкой. Uh, settings Begin Group, опять-таки Object. Object name и Settings End group Более того, мы в принципе можем еще сделать еще одну родительскую папку для удобства. Если мы хотим разделить настройки э, чисто геометрии и какие-то другие, например, настройки, то мы можем еще одну группу создать. Begin group. Пусть она будет называться forms, «Forms», и здесь ее тоже закроем. And Group». Давайте то же самое здесь сделаем. «Settings», «Begin Group», «Forms», и здесь «Settings», «End Group». Давайте сразу же создадим несколько э, объектов класса mainWidget для того, чтобы э, увидеть, как все это работает. Но для этого нам надо будет сразу же передавать э, имя объекта в конструктор, для того, чтобы можно было его использовать в, в, в этом э, методе. Так, давайте собственно пропишем здесь qStringName по умолчанию пусть будет main, ой, перепутал main form. и здесь cool string name и перед вызовом load settings мы пишем set object name сюда name и давайте сразу же чтобы было лучше видно set window title тоже возьмем из этого аргумента вот этот title я предлагаю убрать чтобы он нам не путался так а, и осталось в функции main собственно пописать имена форм здесь пишем ноль а здесь пишем форм 1 и создаем еще один объект main widget Пусть w2 называется. Опять-таки 0. И форм 2. Вызываем метод show, чтобы показать оба окна. И давайте запустим приложение. Собирается. И вот. У нас две формы. Вот мы видим сразу же форма 1, форма 2. Имеет разное имя, разный заголовок. И вот я, допустим, растягиваю форму 2, помещаю ее в правом верхнем углу. А форма 1 у нас в левом нижнем и уменьшенная. Теперь мы закрываем. Перезапускаем. И мы видим, что все сохранилось. Что же у нас в реестре Нажимаю F5 для обновления. И мы видим, что действительно появилась под папка Forms. В ней две папки, каждая из которых относится к одной определенной форме. Это к форме 1, это к форме 2. Все удобно, читаемо. Однако, в случае, если мы, например, хотим вручную править значение настроек, то реестр, конечно, не очень удобен. Здесь удобнее использовать и не файл ну ничего нет проще ä, в Qt сохранять настройки не ä, в реестр ну, в случае Windows а в файл. так для этого мы переходим ä, к строчке где мы создаем объект э, класса custom э, settings и здесь в качестве э, первого параметра мы пишем путь к ней файлу пусть он будет называться settings.ini а вторым параметром собственно тип э, э, тип хранения настроек есть в данном случае соответствующий а, константа которая называется ini_format. еще раз запускаю в данном случае видите опять все по умолчанию а, поскольку мы обращаемся уже к файлу, которого пока что не существует опять меняю размеры форм. Закрываю. Перезапускаю. И все прекрасно сохранилось. Отобразилось. И теперь а, в Total Command. Вот я смотрю, у меня появилась синий, Смотрим. И мы видим, что, собственно, появилось две папки. Форм 1 и Форм 2, где у нас хранятся... Размеры и положение обоих форм. Собственно, на сегодня все. Спасибо. До свидания.